Всем добрый день. Меня зовут Наталья Фуфина. Я владелец и генеральный директор компании, которая имеет три направления в своей деятельности. Это дистрибьюция, это комплексное снабжение строительства и розничное направление, и мой продукт – это отделочные материалы, в основном лакокрасочные материалы. Меня зовут Светлана Антонова, я генеральный директор компании Калео. Мы производители, поставщики теплого пола, систем антиовледенения и снеготания. Мы выросли большим количеством партнеров, продаем через сети, в том числе все такие, как Лера Амерлен, Касторама. Партнеры у нас есть от Калининграда до Владивостока. собственная родительница, интернет-магазин, то есть представленные в Биби в Занимаемся мы шумозащитными экранами строительным, проектировать для дорог, коттеджей, коттеджных поселков. Ну, то есть, достаточно можем оказывать услуги во всем спектре. Как вы в компании пришли к пониманию того, что есть необходимость в системной работе? Какую боль увидели, осознали, и после чего вы пришли к решению о том, что да, системную работу нужно внедрять, она поможет текущие задачи в компании решить? Если говорить про боли, которые были... Я выкладываюсь уже на полную, но при этом не вижу того результата, который хотелось бы получать. В нашей компании одновременно мы вели там 3-4 проекта, это максимум. И в каждом из проектов постоянно возникал бардак. Мы не могли подливаться, все были очень заняты и текущей работы. И огромное количество возникало ошибок, недопонимания. Время тратилось на исправление этих ошибок. Было ощущение, что огромный ресурс, он просто сливается из-за хаоса. Как в хаосе контролировать э, и быть уверенной в том, что мы точно придем туда, куда хотим прийти? То есть у меня не было структуры в голове, что мы делаем. То есть каждый, каждый, каждый играет внутри ансамбля, каждый играет на своем инструменте, свою музыку, условно. Все, паника все переживали, и вот этот хаос все делает в последний а -а -а. момент. Вот, ну и, собственно говоря, от этого возникало некое такое уныние, что ли, потому что было ощущение, что приход нового проекта – это новая боль. В текущем ритмном темпе, особенно у нас, mm -hmm. когда мы просто валимся в бездну, в никуда, мы не знаем, что будет завтра, у нас реально кризис в отрасли, нам нужны вот очень простые шаги, и доверие к ним высокое. Те инструменты, Целает. которые ты отдаешь, Илья, они очень четкие и понятны. Вот скажите, пожалуйста, такую вещь: как сейчас выглядит у вас работа? Что сейчас в компании изменилось, после чего вы говорите: мы внедрили системную работу, и теперь у нас новые результаты, новые изменения. То есть, как сейчас картинка ваша выглядит? Прежде всего получилось, наверное, я с этого начала: это сама для себя стала работать системно. Вот. Угу. То есть, прежде всего, навелся порядок в собственных задачах и в голове. Видно, как происходит работа, и можно вовремя корректировать задачи, перестали теряться. У нас два проекта с рентабельностью в три раза больше, чем заходили раньше. Угу. И, с предсказу... и с полной предсказуемостью, скажем так, и с это позволило вообще совокупность мероприятий увеличить скорость работы в компании на два-три раза? Я сейчас вижу а, другие проекты, например, свои старые, и я понимаю, что, блин, я делал какую-то изнюю Я точно могу сказать, что благодаря системной работе мы где-то, может быть, процентов на 30-40 стали делать меньше дел, потому что уже нет необходимости исправлять косяки и так далее. Они редко возникают, но это уже просто капелька. Перешли от работы в режиме постоянного пожаротушения, когда... Как в футболе, все бегают за одним мячиком, сталкиваются головами и ругаются друг на друга, что-то у нас команда плохая. За этот месяц мы смогли зачистить нерешаемые, так скажем, задачи. Появилось понимание такое, что в тех проектах, которые мы вели, там 2, 3, 4 проекта, навелся порядок. Исходя из этого, мы поняли, что в принципе мы можем генерировать новые проекты. КПТ-команда выросла, ну, я думаю, что как раз процент на 30-40 вырос. То есть где-то полтора раза эффективность в общей сложности повыше. Прежде всего стала ритмичной и моя работа, это был первый, первый этап. Вот. Да. То этот ритм позволил мне регулярно, но меньше, чем раньше, уделять внимание а, задачам и при этом быть постоянно в курсе, влиять на процессы и получать тот результат, который я хочу. Больше командной работы началась, угу. то есть э, дополнительные возможности внутри бизнеса, благодаря чему там рентабельность выросла в два или в три раза там в угу. То есть, ну, в принципе уже наладили системную работу, благодаря угу. которой э, многие сотрудники сумели показать личный результат. Я очень люблю системную работу, Но. что она как организм, то есть она э, как бы, естественно, она такая здоровая система, то есть она сразу показывает, что больной в организации, что здоровая. Да и путем фокусировки на здоровом больной она сама отвалилась. И еще благодаря системной работе, это удивительно, мы наконец-то стали отдыхать. Что бы вы пожелали тем, кто только стоит на путь внедрения системной работы, осознания своей проблемы, прохождения этого приключения... По изменению культуры команды. Если стоит цель, и если ты действительно хочешь ее достичь, то придется работать. Чудо на самом деле не произойдет. Когда ты начинаешь, перед тобой вот такое чудище, как так, как жить в постоянном планировании, как жить в постоянных каких-то рутинных действиях, вдруг я потеряю себя, мне станет скучно. Мне кажется, это просто ответственность человека. То есть если <как> я могу даже, не знаю, обладать, иметь с собой бутылку с эликсиром счастья, и человек говорит, мне нужно счастье, а я ему говорю, на бутылку. Говорит, нет, я пробовать не буду. Здесь есть выбор человека. Допускает ли он сам возможность, что эликсир может быть выпит какой-то? Те, кто пройдут через этого препарата, получат огромное удовольствие в виде освободившегося времени. Задачи решаются, и у компании появляется возможность расти, а не постоянно догонять рынок, который все быстрее и быстрее у тебя отбегает. Системная работа она нужна как фундамент, это как мама и папа, да, в жизни у нас это основа для дальнейшего роста, что в хаосе ты растешь до определенного уровня. И системная работа нужна тем, кто хочет над этим хаосом подняться. Пожелание такое для тех, кто хочет системную работу. Вот если а, ты реально мечтаешь о том, чтобы вот с iPad а управлять своей системой и своим бизнесом, то Внедрение системной работы – это просто ну, очевидно то есть необходимо. За три месяца можно очень сильно кардинально изменить свой бизнес. Да. Системная работа – она просто как кровь в венах. без нее вообще никак. Через многое еще предстоит пройти, да. это только начало, но когда ты понимаешь, что тебе есть на что опереться, вот это как раз таки и дает силу. Я однозначно порекомендовала внедрять, вот. И не рассматривала бы это как сложность. Я ну, рассматривала это как большое облегчение, как возможность включить команду по работу, очень быстро профильтровать здоровое и больное в команде, сфокусироваться на здоровом. Вот. И, ну, это как некий инструмент, который гарантированно ведет к цели. Здесь уже готовая система, где ну, предсказуемые скажем так, шаги, каждый из них апробированы, каждый из них гарантированный, где уже все просчитано, продумано, это десятки, ну не десятки, но несколько лет жизни бизнеса экономит точно. Ну, те, у кого в голове калькулятор, как бы могут посчитать, да, угу. какие, какое количество нулей в выручке, в прибыли компании такое внедрение может принести.